Ограничения по брокерским счетам на самом деле вы можете открыть счет в интерактив брокерс, вы можете в Xante открыть, вы можете открыть в ЕТОРА e и обойти ограничения по брокерским счетам непосредственно, если уж на то пошло дело. Это инструментарий, который доступен на международных торговых площадках от активов, имея активы всего лишь 1000-2000 долларов, вы уже можете это получать, пока здесь эти ограничения не распространяются. С какой суммы можно начинать инвестировать, чтобы было бы более-менее более, более, менее ощутимо? А заблуждение, что более-менее ощутимо, инвестировать нужно. Есть у вас 5000 рублей, начинайте инвестировать. И в принципе там в течение года у вас, при сохранении ваших текущих трат и увеличении активного дохода, у вас реально будет существенный капитал для того, чтобы начать инвестировать. Я вот к этому могу призвать. Сейчас банки начали предлагать инвестирование, как вы на это смотрите? Сбер ВТБ замечал с такими предложениями, а им деваться некуда, потому что у них ставки снижаются. Ставка центробанка снижается, ставки по депозитам снижаются, люди деньги забирают с депозитов, а надо хоть что-то оставить. Поэтому они предлагают хотя бы брокерский счет и получать комиссионный доход.